Друзья, всем привет. Ну что, расскажу о неких новшествах, которых я себе приобрел. Значит, вместо штатных фар, поскольку они у меня постоянно находятся вот в таком не очень при этом состоянии, одна фара загермечена, конечно у меня нормально так. Но ну, есть вот такая проблема, она все время почему-то запотевшая. Вот и сколько там я не не стараюсь, а она все равно запотевшая. Короче, так вот, неприятный моментик. Вот если посмотреть, короче, хреново все с ней. Я решил э, сделать некое обновление. Значит, э, заказал такие фары. Продает один замечательный человек их. Зовут Дмитрий на Авито. Соответственно, говорит, что они очень хорошие. На самом деле, могу сказать, из отзыва, у меня уже мои товарищи один ездит на таких вот фарах. И, в принципе... Достаточно, что оказался доволен, Ценник их составляет там в районе 8 тысяч рублей. Я вам скажу, что это, в принципе, недорого за безопасность на дороге. Потому что я устал, когда едешь. Ты, например, подобным с дальним светом, ну, ты тупо -то слепишь э, водителей в встречном направлении. Соответственно, ты выключаешь, и когда у тебя вот такая вот хрень, э, то, соответственно, ты ни черта просто не видишь. А это безопасность. Поэтому я не стал на ней экономить и приобрел фары. В чем прикол э, в этих фарах? В принципе, может быть, они какие-то и обычные. Но суть в том, что... Дмитрий уже делает вот с такими крепежом То есть они ставятся plug and play Все это дело сгибает, крепит И вот остается только подключить штатный разъем В принципе и наслаждаться ими Они уже направлены, фары сами по себе То есть вот такая линза есть Ну, посмотрим сколько проживут И в принципе Дам обратную связь по ним Сейчас буду ставить их